Друзья, всем привет! Вы на канале Макел. Сегодня я решил озвучить э, свое видео. Это бой и в танках. Я его сыграл 12 октября 2019 года. Наконец-то у меня выдались выходные Два, когда я смог уделить э, время компьютеру, когда я все-таки сюда подошел, занялся. Ну, сел просто немножко поиграть, думал запустить трансляцию, но в итоге что-то подумал, не, не буду. И поиграл там буквально час или два, я не помню точно. И в итоге сыграл вот такой бой, более менее для меня это хороший бой. И я решил, почему бы его не записать. Это уже реплей моего боя Я решил Озвучить его Не знаю как получится В общем давайте посмотрим Не играл я в танки уже порядка Месяца наверное А по нормальному Я здесь не появлялся уже месяца два а то и больше Ну да ладно Значит вышел я на дедушке седьмом Поиграть Решил Стряхнуть с него пыль Вообще редко на ТТ в последнее время езжу, да и нет у меня их практически. Ну вот вышел в бой, попалась карта, как она называется-то, штиль. А, попал в фулл десятки все. У нас по сетапу здесь по две артиллерии с каждой стороны. У нас 2.6.1, У них баты 2.6.1, 1 по два светляка, по три ПТ. Причем у них ПТ так-то. В принципе, не, нормальный, ровненько. СТ-шки по две штуки. И, в принципе, все остальные тяж. Ни хрена себе. Я даже тогда не обратил внимания, что тяжей так много. И вот Type 5 Heavy. Я все думал, это если Type 5 Heavy там в конце буду бодаться, или Type 4 все-таки Heavy. Ну ладно, сейчас увидим. Сейчас пока, естественно, все на паузе, но можно в принципе приступать да поехали так штиль из 7 full 10 поехали не знаю правда как вам лучше показывать камеру с которой я смотрел и свободную камеру потому что у меня здесь все так сумбурное. я же смотрю э, везде по сторонам вот видите как все резко-резко так не знаю давайте пока так попробуем оставить вот, и если как бы по-хорошему надо зажимать правую кнопку и только потом ну, уже смотреть по сторонам. Да, я про это забываю, конечно. И в бою все будет вот так вот очень-очень так влево-вправо дергаться сильно, но я думаю, простительно. Тут у меня первая мысль была, что вазик 5А от меня уходит на старте. И вот я смотрел сбоку, уходит он или нет все-таки. Здесь он уже видно, что отрывается. То есть семка не разгоняется. Тут он уже вообще от меня ушел. Но с горки в принципе ага, тут я смотрю лт засветился думаю засветит не засветит засветит не засветит вроде меня не засветили вазик я маленько наг... догнал, и тут чемодан все-таки вазик засветился а я нет ну и естественно поехал поехал я на левый фланг потому что ст и лт не так много много ПТ, ну достаточно, немного, но прилично. За правый фланг, я думаю, можно не переживать. Я решил ехать налево. И вот тут ждем. Ага, я засветил Семку. С и дал ему. Нормально. Он мне попал только в гусеницу. Неправильно выстрелил. А второй вообще промахнулся. Тут начинается такая довольно жестковатая перестрелочка у нас. Замес серьезный. Я, в принципе... Стою неправильно, да, у меня море будет ошибок Я же не киберспортсмен, да, и плохой игрок, в принципе Я даже хуже среднего играю Поэтому, я думаю, мне простительно будет Ага, и тут вот Семка сделал правильные вещи Да, видите, он как... Как он от борта сыграл А я тупанул, но я тупанул больше всего из-за этого вазика Потому что он мне мешался, и тут еще яга приперлась. Короче, тут народу много развернуться мне особо негде видите все как происходит и кстати съемка мне дал на 542 это охренеть какая альфа длится 7 это больше среднего по факту у меня подловил и вот ну вот вот вот вот я ему отомстил но отомстил на сотку меньше больше чем на 100 меньше Ну с гуслей зато зато ему наваляли по моей гусле нормально и вот здесь что-то пошло не так Чисто гусля Ну ладно Вот тут у нас вазик вообще непонятно что вытворил и слился Семку по гусле по моей завалили Это уже радует, зато мне Вазик оставил отличный труп Вот видите, все как сумбурно, быстро Но я не... Ладно а, Тут я неправильно выстрелил И сбил только каток а я, кстати, на фулгалде, а я забыл про это. А я думаю, что я их так легко пробиваю? И тут конь отскочил. Я даже не видел, что у него мало ХП, мог бы его фугасом забрать. Но нафиг, перезаряжаться долго. И тут я знаю, что е только разрядился, он перезаряжается дольше меня. Я думаю, попробую проскочить. Но, в принципе, я понимал, что он мне даст на подходе по-любому одну плюху. Но так как он стоит, видите, я ему тоже... Он меня еще и с поджогом дал. Это чем он? Это он фугасом стрелял. 300, 400, там 60, а я ему прописал на 504 на ходу. Нормально. Вот еще на ходу прописал. Даже особо, ну там, без сведения. А тут я уже играю от борта. Хороший момент я выбрал, но он даже по мне не попал. То есть я еще от этого борта еще свою щеку прикрывал. Вот опять же я также встаю и чуть вверх поднимаюсь, чтобы он от щеки от моей сделал рикошет И вот я тут выделил планку, но он сдал нас вот Зачем я выстрелил, я вообще не понимаю Я знал, что он уедет И что-то я вообще затупил, думаю Выстрелил зачем, не знаю Но тут Е100, конечно, отскакивает в ангар Без единого урона, по мне 2800 набил, 1300 по данным Тут Сёма что-то исполняет естественно его наказали так я не помню как я ему тут стрелял а не пробил это дернулся он вперед и я не попал в планку но тут я решил что тайпу надо дать разрядить его все правильно и здесь уже свелся и на верочку 437 прописал неплохо в принципе Опять жду, пока он разрядит Ага, разрядил Ну и добиваем сияния Мауры 451, это третий фраг у нас уже, 3 700 урона Даже не помню, ФВ был КДшнут или нет Ну, пофигу, выехал и просто так дал ему А тут мне 195 дал, ой, 192 тайп дал Но это вообще, конечно, не урон, смех какой-то И тут я что-то еще выцелю, я забыл, что я на голде Думаю, блин, а потом смотрю, а я же на голде уже Я вообще забыл, что я на фулгалде И тут мы просто добиваем этого Ай, не дали мне добить его, Ну да ладно Этого мастодонта мы тут разорвали в толпу Ну и кстати, смотрите, опять же, конечно, бой хороший Но это турбо-победа у противников, это турбо-слив Все вы знаете, что это в нынешних реалиях просто на постоянной основе происходит, поэтому ничего удивительного. И тут я вижу на миникарте, что слился, э, убили нашего гриля и убивают сейчас фача Б вражеского, и я вижу по последнему засвету объект 430У, он забирает нашу ЛТшку. но я думаю, если он поедет ближе к арте, то я лучше пройду ближе к центру, да. Э, пока все остальные едут вон по левому флангу. Но ну, не вся остальная а про гетто Имеется в виду Остальные вообще что-то на центре стоят Но я решил ехать через центр Ближе к правому флангу Если что, уйти потом направо быстрее Я надеялся, что он поедет на меня Потому что мне нужен еще фраг еще урон А он остался как раз, по-моему, шотный Мне, блин, пропустил сколько хп Но тогда, когда я ехал, я знал сколько у него хп <смех> я это запомнил и по моему он у меня там был на один шот и тут он все таки засвечивается у прогета, ну да видите там вообще 395 хп еще он разбирает нашу прогетку там умудряется вообще ушатать ее и тут я делаю в принципе выстрел я его увидел в прицеле и выстрел был просто на от балды и, ну залетел повезло и того 5124 урона. 4 фрага. Сейчас я покажу скриншоты. Вот такие скриншоты. Это мастер. Что-то там. Остальные медали я даже не знаю. Знаю последний к столом. За что она дается, я, честно говоря, даже не помню уже. Да и неинтересно. Главное мастера взял, 81 621 серебра, 13 538, а это я бонус, э, который умножает там на сколько-то, вот за победу, да, знаете, 15 бонов, дальше вот такая статистика общая по опыту топ-1, по фрагам тоже топ-1 и по урону тоже топ-1. 5,124, 4 фрага и 1203 опыта чистого, я так понимаю, да? Вроде чистый здесь показывается. Или нет? Не суть. А, да, чистый. И а, подробный отчет. А, минус 20,371. А это я ушел в минус. Насветил 1350. Обнаружено 2. Урон заблокированный 750 нанес с дистанции 300 метров свыше 300 0 всего на урона 524 то есть бился в принципе да без принципа а просто бился всегда на передовой лоб в лоб и того все ништяк прямых попаданий и 15 12 всего в 17 ну конечно хреновастенько это но нет я говорю для меня это прям хороший бой вот еще тогда я пробил 2,6,8,4 это было бы еще там на ну, среднем 500, да, плюсом и что там а, еще и ИСа 7 я в гуслю не пробил ну в принципе это логично потому что же голда у меня была но я забыл на тот момент, что я играю на full голды вот такие скриншоты конечно это ну, не нагибаторский там какой-то бой, да, там на 10 тысяч урона в принципе такой лайтовый динамичный даже, я бы сказал но для меня, опять же, все это для меня 5000 урона я все равно не всегда настреливаю, поэтому хорошо получилось, мне понравился. Ну и вот, пишите свои комментарии под видео, понравилось или нет, если что, буду почаще выкладывать. Всем спасибо, кто посмотрел или кто посмотрит, подписывайтесь, ставьте лайки, до свидания.